Компания Suprotec уже более 15 лет занимается разработкой и изготовлением триботехнических составов на основе геомодификаторов трения. Это комплекс природных минералов, специально продобранных и измельченных до размера единиц микрон. Установленный и многократно проверенный эффект действия трибосоставов в зоне трения состоит в изменении самой поверхности металла, в создании маслоудерживающего микрорельефа, энергетически выгодного для узла трения, упрочнение поверхностных и подповерхностных слоев и создание микроупругости. В совокупности эти свойства позволяют увеличить эффективность работы агрегата в целом и снизить скорость изнашивания его деталей, что, в свою очередь, тоже приводит к увеличению ресурса. Для каждого механизма подбирается особая композиция минералов. Трибосостав «Актив Бензин Плюс» предназначен для обработки бензиновых и газовых двигателей, легковых автомобилей с большим пробегом. Автомобиль у меня 2007 года, Daihatsu Terios, 1.6 литра. В принципе, сапротек уже я заливал, сейчас вот буду делать вторую обработку. Из таких защитимых каких-то эффектов, но ну, во-первых, на длительных вот таких вот дистанциях я почувствовал, ну, прям вот, расход топлива, ну, сократился. И что еще? Ну, такие ощущения, ну, тяга получше стала, то есть как, почти как новый автомобиль, в общем. Ну что, открываем коробочку, здесь у нас составчик наш и инструкция. Для начала мы должны завести двигатель и подождать, пока он прогреется до рабочей температуры. После этого нам надо равномерно перемешать состав, чтобы минерал распределился по всему объему масла. Открываем заливную горловину. И заливаем туда наш состав. После чего нам надо завести машину и проехаться в штатном режиме 20 минут. Ну вот мы закончили нашу процедуру. Она занимает совсем немного времени. Зато теперь я полностью уверен, что она продлит жизнь моего автомобиля. В процессе эксплуатации двигателя происходит его естественный износ. Также оседает лаковое образование на трущихся парах. Наш трибосостав вычищает эти лаковые образования с пар. Также строится новая структура, так называемая поверхность, которая очень мелкопористая и прекрасно удерживает масло. Масляный клин, который удерживает нашу поверхность, порядка 3-4 сотых миллиметра. Это полностью уплотняет зазоры цилиндропоршневой группе, что приводит к подъему и выравниванию компрессии. Также все трущиеся пары начинают соприкасаться через масляный клин. Это снижает расход топлива, это снижает коэффициент трения, это снижает расход масла на угар. Повышается мощность двигателя, улучшается разгон автомобиля, снижается и уходят почти полностью шумы и вибрации, которые производил двигатель с износом. Наш трибосостав химически нейтрален, он не вступает в реакцию с маслом, он использует масло только как носитель, чтобы распределиться по трущимся парам. Поэтому он полностью совместим со всеми моторными и трансмиссионными маслами. Обработка двигателя производится в три этапа. Первый этап заливается в рабочее масло за 1000 километров до его замены. За это тысячу трибосостав почистит трущиеся пары от лаковых образований. Все эти лаковые образования в конце концов осядут в фильтре, поэтому через тысячи километров пробега фильтр и масло нужно заменить. Второй этап заливается в новое масло. Пробег до следующей его замены. Сколько вы ходите от замены до замены, это не важно. Меняете масло, заливаете в следующее новое масло, третий этап. Все, в принципе, обработка закончена. Супротек. Добавь в жизни.